Всем привет друзья! С вами Юрий и канал «Как заработать денег в интернете». Сразу вас обрадую в этом видео будет обзор на новый зарубежный сайт для заработка денег. Зарабатывать мы будем в долларах и заработок без вложений и для заработка, есть много самых разных способов. Что очень классно то, что буквально за 5 секунд делов, вы сразу получаете 1 доллар, на свой баланс который в последующем можете вывести на свой кошелек. Далее минута и еще 10 центов в кармане, и все заработок без каких-либо денежных вложений. Главное не лениться, но обо всем по порядку покажу как можно заработать деньги в интернете, причем хорошие деньги используя для заработка всего один сайт. Разберем все способы заработка, поэтому обязательно смотрите видео очень внимательно и обязательно смотрим до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного,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 Но в русскоязычной аудитории очень мало людей пока. Они узнают способов заработка здесь очень много, и при желании если поработать, то думаю по 10 долларов или 20 минимум можно за неделю зарабатывать. Смотрите, вот примеру заработок на простых опросах за простой вопрос, 46 центов, 5 центов, 75 центов, 17 центов, 16 центов, 87 центов, здесь вообще 2 доллара. И так далее. Находил на YouTube видео по данному сайту. Люди для себя выбирают некоторые способы. Кто-то зарабатывает чисто на вопросах. Кто-то зарабатывает другими способами и зарабатывают, причем очень хорошие деньги. В общем, давайте обо всем по порядку. Ссылка на данный сайт будет в описании. Переходите по ссылке. Сразу вас перекидывает на такую страницу. Здесь вам необходимо пройти простую регистрацию. Вписывайте ваш e-mail, желательно, gmail.com. На данную почту вам придет письмо. После этого переходите на вашу почту, подтверждаете, после подтверждения вам приходит еще письмецо, переводите на русский. Читайте, ознакомливайтесь, а здесь идет, можно сказать, конкретная инструкция, в общем, регистрируйтесь, после этого входите в свой личный кабинет. Так сразу у вас здесь все будет выглядеть. Сразу же после регистрации. Вам капает доллар на ваш баланс. Вот я вчера зарегистрировался, сразу мне доллар упал. И потом буквально минута делов и еще 10 центов, и вот я ночью уже зарегистрировался, малость тут пробежался по вкладкам посмотрел, и вот почти 2 цента у меня заработано, можно сказать, я вообще ничего тут не делал еще. После того, как войдете в кабинет, сразу переходите в настройки. Здесь полностью заполняете ваш адрес, пишите всю правдивую информацию о себе в данном разделе, Сразу добавляйте фотографию во вкладке Способ оплаты, добавляйте электронные кошельки. Вывод здесь идет на многие платежные системы. Для нас самые такие подходящие это биткоин кошелек и Pair кошелек. Я здесь указал кошелек Pair. Если в также будете указывать Pair, то, что очень важно. На данном сайте здесь мы указываем просто почту от нашего кошелька: не сам счет, номер кошелька, а просто почту. Все это вписываете, сохраняете, далее идем в информационную панель. Для того чтобы зарабатывать деньги переходим во вкладку зарабатывать. И смотрите сколько здесь у нас есть доступных способов, первое это у нас вкладка опроса здесь, вам вначале нужно будет пройти основной вопрос от данной компании и сразу после прохождения опроса там буквально минут. И вам еще падает 10 центов. На ваш баланс. Итого получается доллар $10 вы получаете на данном сайте просто так. Сразу скажу, что вопросы я здесь пока еще не пробовал проходить, где-то здесь указана цена, вот к примеру запрос 75 центов. 87 центов. Я здесь, как я понимаю, подходит для всех стран, и не для каждого человека, в зависимости от информацию и ту, которую указали далее, идет вкладка «Содержание», здесь у нас также идет несколько способов. Давайте по всем пробежим к примеру, щелчки простой серфинг, доступные деньги, для заработка почти 18 центов. И вот такие расценки здесь идут, и также здесь написано сколько секунд надо просмотреть. Выбираем любой подходящий сайт, нажимаем вид. Открывается сайт в новой вкладке, здесь у нас идет таймер соседней вкладки. Давайте попробуем в открытом окне нет. Нет таймер сразу остановился, возвращаемся обратно и тогда таймер у нас уже пошел, нам нужно находиться в данной вкладке, ждем, когда таймер дойдет до конца. Все происходит, звук и денежка зачисляется на наш баланс, закрываем данную вкладку и таким образом просматриваем здесь весь серфинг, это пожалуй самый наипростейший способ, причем платят за него в долларах. Далее идет у нас вкладка слайд-шоу, здесь также получается нажимаем вид, просматриваем слайд-шоу и за это получаем небольшую денежку. А далее идет у нас вкладка «Капча». Здесь также, я думаю, тема для многих будет интересна. Пожалуйста, кто хочет, может зарабатывать здесь на капче. Далее идет вкладка «Голосовать» здесь также читайте инструкцию, что необходимо сделать. Далее идет вкладка «Привлекать» здесь тема, довольно-таки тоже интересная, а «Заработать есть» получается идет на автомате. Читаем здесь инструкцию, устанавливаем расширение. Данное расширение, просматривать видео, само по себе и денежки, за это капают на наш баланс, далее идет вкладка нажмите щелчки, также читайте здесь инструкцию, что необходимо сделать, и можете использовать данный способ для заработка, и это еще далеко не все способы. Далее идет у нас вкладка задачи здесь, мы сможем зарабатывать деньги в долларах просто за выполнение микрозадач. Система типа такая же как в наших буксах, только заработок идет в долларах. Читаем здесь инструкцию, на данный момент доступно 7 задач, за которую мы можем получить даже 57 центов, и задача здесь наипростейший примеру подписаться в инстаграм, подписаться в фейсбук, твиттер, либо на YouTube канал пару секунд, и несколько центов у нас в кармане. Далее идет вкладка регистрации. Смотрел видео, один человек рассказывал, что на регистрация зарабатывает очень хорошо в основном только на этом, и зарабатывает также сами. Читаем здесь инструкцию всего доступных предложений 5 деньги доступны, и для заработка более 50 центов здесь нам необходимо просто зарегистрироваться, и все из-за это получаем деньги. Для регистрации здесь необходимо использовать ту же самую почту, в которой вы зарегистрировались на данном сайте, выполняется это примерно так, все жмем вид, и здесь также читаем инструкцию. Далее идет вкладка видео. Здесь деньги вообще зарабатывать легко и просто. Просто на просмотре видео и получаем за это деньги в долларах, далее идет у нас вкладка TikTok. Здесь нам необходимо привязать нашу страницу в TikTok. Жмем, чтобы почитать инструкцию, и здесь у нас полностью все расписано. Кстати здесь мы получаем еще один доллар. После того как настроим свою страницу и того получается уже 2 доллара на халяву можно получить. Вот вам, пожалуйста, еще дополнительный способ заработка. Далее идет у нас вкладка рефералы партнерская программа, здесь тоже идет отлично, также перейдете и почитайте. Далее идет у нас вкладка оффервалс. Здесь у нас также идет несколько сайтов, несколько вкладок первое, у нас получается идет заработок доступен только с телефона. Вот еще интересная вкладка, здесь у нас заработок идет с Android iOS, представляете сколько денег можно зарабатывать только во вкладке уже. Далее идет у нас вкладка AliExpress, здесь, как я понимаю, нужно продвигать продукты магазин, получить ссылку на продажу. А далее идет вкладка ссылки, а здесь тоже тема интересна и можно зарабатывать здесь на сокращении ссылок. И за переход по этой ссылке вам будут платить. Если США, то это один цент будет за один переход, и далее идет в зависимости от стран. И далее вкладка тотализатор, здесь у нас получается, можем участвовать в конкурсе и призы здесь довольно-таки тоже внушительные. В общем вот такой вот отличный сайт. Для заработка без вложений, причем для заработка в долларах, ссылка на сайт будет в описании. Регистрируйтесь и зарабатывайте деньги в интернете полностью без вложений. Ну и на этом на сегодня пока все, спасибо всем, кто досмотрел видео до самого конца. Кому видео было полезно, ставьте пальчик вверх.